Так, ребят, всем привет-привет, всех, наверное, могло испугать мое появление из-под низа. Как меня видно, как меня слышно, давайте поставим по 10-балльной системе. Я подготовил как раз а, ноутбук, чтобы все-таки было вас видно, что, потому что в прошлый раз возникали определенные вопросы, на которые можно было бы ответить сразу же. Но так как я не видел никого и ничего, не было ответов. Все, здорово, вижу десяточки, здорово, и не спится ж вам с утра, вроде бы 10, 10 часов, но в любом случае поспать было бы можно, было бы какие-нибудь вещи свои поделать, но в любом случае доброе утро, на связи Виктор Бандалет, основатель сообщества бизнес Chance Pro. и это суточная доза удивительного, да, то есть, которая проходит каждое утро, с понедельника по пятницу в нашем сообществе, то есть в этой открытой группе, так как у нас есть еще и закрытое сообщество, где собирается успешное предпринимание нашего бизнеса. У Виктории уже обед. Вот. И все это проводится для того, чтобы вас навзить определенной дозой мотивации, вдохновения и образования от нашего сообщества, для того, чтобы вы начинали так сказать, правильный устный импульс самого утра и делали результаты, потому что... Если вы были уже на протяжении какого-то времени, на прошлой неделе, у нас уже прошло 5 выпусков, су суточную дозу удивительно мы за эти 15 минут, наверное, даем, как, ну, я даю, да, как многие не дают на каких-либо тренингов, которые говорят о таргетинге, о рекламе, льют какую-то воду, там, что-то объясняют, но по итогу, ну, а чего практического-то, по сути, чтобы применить, то вообще ничего не было, вот поэтому эту неделю нас ждет также очень много работы и так у нас есть гости первый раз здорово это всего лишь 15 минутные такие выпуски да то есть это не часовые не полчасовые это 15 минут где я даю что-то интересное, полезно также на этой неделе нас ждет сюрпризы бонусы ну как бонусы доза удивительно разнообразится ведущими. На этой неделе в среду выступит эксперт, который у нас выступает наставником по копирайтингу. И в четверг у нас выступит эксперт, который выступает наставником в нашем закрытом сообществе по чат-ботам, автоматизации и мессенджерам. Поэтому на этой неделе вы не только мою, хотел Харю сказать, будете видеть, но в любом случае смысл понятен. Так, ребят, сегодня я хотел бы поговорить о том... Мы продолжим говорить, конечно, о рекламе. Почему? Потому что, я, ну, в первую очередь, я маркетолог. Ну, маркетолог по образованию. У меня незаконченное высшее образование. Два незаконченных, то есть брошенных. Так. Аня, ну я уже привыкла, что я называют. А -а -а. Ну, я уже более трех лет... Обучаюсь маркетингу и моя, наверное, главная специализация это продвижение через интернет, экспертность через интернет, но в любом случае это мне нравится и в этом я постоянно инвестирую деньги. Поэтому сегодня мы продолжим тему а, таргетинга ВКонтакте рекламы ВКонтакте, если, ребят, вас интересуют какие-то базовые вещи, и плюс расширена какая-то информация, я об этом рассказывал в предыдущих сериях Доза Удивительного, да, то есть вы можете в группе посмотреть, либо по хэштегу найдете, то есть э, каждая суточная суточная Доза Удивительного прикрепляется к хэштегу, где вы сможете это все увидеть. Поэтому, ребят, сегодня вообще тема такая, чтобы вы не недооценивали свою аудиторию когда делаете рекламу почему потому что по сути как бы мы привыкли вот мы приходим в бизнес уже не говоря о сетевом бизнесе да то есть мы привыкли слышать от своих спонсоров от своих наставников от своих менторов что наш наши кандидаты в бизнес это все вокруг да то есть каждый наш человек каждый прохожие в особенности приставать на 3 метра вперед, вот 3 шага вперед, называют такая технология, 3 шага, трехшаговая технология. Вот вы видите, если особенно это для тех, кто знает, как делать холодные контакты, да, то есть кто зовет там ручки мазать к себе в офис. И, и вот если вы стоите, соцопрос опрашиваете, или вы должны как-то пристать к человеку, вы так мысленно к себе говорить, блин, лишь бы он подальше от трех шагов был, лишь бы он так вот прошел, меня не заметила а я вот как бы собираюсь, собираюсь, но тоже не соберусь, не, не подойду я до этого человека, ну его в баню. Вот, А так вот три шага, если человек э, от трех шагов и меньше, значит к нему нужно пристать обязательно, затянуть к себе его в офис и предложить либо ему бизнес, либо купить продукт. Вот, поэтому, поэтому 90% сетевиков не имеет результата в, в бизнесе, ну, не только из-за этого, но вот смотрите, а, Питер Друкер, есть такой очень интересный человек, да, который сказал, что вот есть путь, да, то есть есть путь, например, от точки А до точки Б в бизнесе, да, то есть бизнес, бизнес, и... Для того, чтобы сделать успешный бизнес, необходимо только две вещи. Это инновации. То есть, что такое инновации? Это постоянно отдача какой-то ценности в аудиторию. И маркетинг. Маркетинг – это главная движущая сила любого бизнеса. То бы в офлайне, то ли в онлайне. Маркетинг – это продвижение. И вот если все процессы взять за сто процентов, да, то есть вот вся дорога это сто то 90 процентов 90 процентов вот этот, вот этот путь это маркетинг, маркетинг. Вот эти 10 это ваши продукты, это продукты, это навыки, в продажах, убеждения, влияния, да вообще вот все остальное, вообще любые знания, либо ваша готовность, либо ваш продукт, ваша компания, все, все что не связано с маркетингом, то, ли, то, то есть все, что не связано с бизнесом, это 10%. Понимаете разницу? И когда человек приходит в любой бизнес, в сетевой, интернет-бизнес, партнерский бизнес, в фриланс, на что человек концентрирует внимание? На ту возможность, которую нужно предложить, возможно. А вот как предложить, как продвинуть свою экспертность, как продвинуть экспертность, экспертность, свою личность, бизнес, возможность. продвинуть свое влияние. А что такое влияние? Вообще маркетинг, другими словами, это влияние. Почему? Потому что вот маркетинг это продвижение на рынок, где вот аудитория ваша. Если вы не используете маркетинг, если вы не используете продвижение, а вас не знает никто. Вас знает ваш список знакомых, вас знает ваше окружение, вас знает подворотный код, который вы гоняете. И список знакомых, который уже обработал свой список знакомых для того, чтобы избегать вас. Да, то есть, вот, знаете, как э, на остановках развешено объявление «Wanted», как в этот в американских фильмах, разыскивается. Только в вашем городе, и тут фотография, например, преступника, в вашем городе избегать, избегать, да, избегать. И ваши фотографии. Ван, ты, вы как маньяк, который уже при, уже столько к своим знакомым присаживаешь, что они просто либо трубку не берут, либо обходят. Поэтому, вот, 90% для того, чтобы преуспеть в любом бизнесе, нужно концентрироваться на 90%, а именно на маркетинге, на Это обычная математика. И когда вы начнете это делать, вы начнете преуспевать в любом бизнесе. Поэтому, и один из... Разделов маркетинга я называю тесты, да, то есть тестирование, тестирование, тестирование маркетинга, тестирование движения. И вот если в маркетинг мы сейчас разбираем, таргетируем рекламу ВКонтакте, ребята, вообще напишите полезно то, что я вам говорю. Необходимо это вам, либо вам лучше уплыть куда-нибудь там на Карибы, там строить свой список знакомых. Вот, тестирование. И, как я сказал, нужно не недооценивать свою аудиторию. Маркетинг не просто слово. Это не просто красивый момент, который начинается на слово «как». Как за пять шагов сделать бизнес вашей мечты. Как сделать то-то, как сделать другое. И маркетинг – это на самом деле наука, которая подразумевает в первую очередь тестирование и аналитику, анализ рынка. И поэтому мы можем предполагать, но на самом деле только тестирование может дать а, верный, по, верную подсказку, сработала ли наша реклама, сработала ли наше убеждение, сработало, сработало а, ли что-то вообще, сработало ли что-то. И в первую очередь то, что вы должны понимать. Человек приходит на человека в бизнес. Не отдачный какой-то бизнес, в особенности своего бизнеса. Человек приходит не на компанию. Все-таки подписывается к вам в структуру, да? то есть он подписывается к вам в команду. И человек подписывается на человека. Если э, плохо, конечно, когда вы не позиционируете себя экспертом, когда вы не позиционируете себя лидером, и человек выбирает якобы компанию, а потом спонсора, но в любом случае, как бы то ни стало, человек подписывается под человеком И поэтому э, вам в первую очередь нужно продвигать свою личность, да? продвигаете свою личность, свою экспертность. Выбираете нишу, в которой вы бы хотели развиваться, в которой бы хотели постоянно прогрессировать, в которой бы хотели постоянно быть уникальным. И это вам нравилось, и в этом постоянно апгрейдите себя, да, то есть обновляйте себя, обучайтесь и отдаете тому, чему обучаетесь, в рынок, да. То, что я говорил, инновации, две движущие силы, инновации и маркетинг. Инновации это ценность в мир. Вот. Постоянно обновляетесь и даете инновации в мир, а для этого нужно постоянно инвестировать в свои мозги. Не это не бесплатные вебинары, это не бесплатные тренинги, а это инвестиция. Для того, чтобы уровень осознанности менялся и мотивировал вас применить все, за что вы заплатили, для того, чтобы получить результат и вернуть как минимум свои деньги. Вот это самая главная вещь. Дальше, тестирование. Тестирование в рекламе. Вы должны понимать, что одному человеку черный цвет нравится, а другому человеку черный цвет не нравится. И мы настраиваем рекламу, на, например, на сегменты М плюс Ж, то есть мужчины и женщины, например, от 18 лет до 50 лет, вот, кстати, вот это платежеспособная аудитория ВКонтакте, вот когда вы будете настраивать, настраивать таргетинг, выбирайте от 18 до 50, не оставляйте просто от и до, потому что есть такие смельчаки, которые приходят в ВКонтакте и регистрируются, и пишут, что им 1000 лет, либо 100 лет, либо 200 лет, либо 15, а им на самом деле 55. И, ну... Это такие фейковые страницы, которые пришли просто побаловаться, которых еще лет пятому назад, когда ВКонтакте считалось молодежной социальной сетью, где просто приходит потусоваться. То есть сейчас времена поменялись, и вот приходит платежеспособная аудитория от 18 до 50 лет. И вы крайне удивитесь, когда вот вы выберете свою целевую аудиторию в настройках таргетинга, и просто ограничить ее от 18 до 50, как сузится ваша аудитория, да, то есть уберется лишние люди. Ну, конечно, если вам важна узкая линейка людей, например, я готов работать с людьми от 23, от 23, например, до 40 лет. Что дальше, то мне не особо, например, интересно, да, то есть я тогда выбираю от 23 до 40 лет. Вот, но в любом случае, если вы вообще не, не выбираете возрастную категорию, выбирайте хотя бы от 18 до 50. Дальше, когда вы настраиваете рекламу, важно, вот есть рекламное объявление в новостной ленте, новостной ленте, где ви, виден баннер, да, то есть виден баннер, тут ваш текст, текст, ну, тут, возможно, кнопочка, если вы выбираете настроить кнопочку. И вам обязательно, если вы развиваетесь на Долгосрочный, э, перс... ну я немножко затрагивал в прошлый раз, это называется АБ-тестирование. АБ да? а, если вы развиваете на долгосрочной перспективе, то есть э, не тренинг быстро запускаете, который за неделю нужно создать, э, собрать, а вот автоворонку какую-нибудь э, создаете там на свой лидмагнит на свою экспертность, на рекрутинг в команду и много-много другое, то вам нужно делать как минимум, сделать два-три а лучше 5 объявлений, По похожих, но и также отличительных. То есть, вконтакте есть выбор различного вида объявлений. Например, сейчас это можно сделать с кнопкой, просто такой, можно сделать просто, без кнопки, просто вот идет картинка, картинка, вы пишете, пишете, пишете, и здесь вставляете ссылку, да, если с кнопкой кликабельно и и картинка да то есть вот э, такая фишка есть сейчас да, также в новостной ленте так называемая карусель где вы выбираете вот что было несколько картинок с кнопками то есть там либо купить либо перейти либо участвовать там от 3 до 5 картинок вроде вы можно вставлять и тут идет текст с вашим предложением вы выбираете Сначала, например, три разных объявления, но оформляйте похоже. Вставляйте, например, одинаковую картинку здесь, одинаковую картинку здесь, одинаковые. Одну из картинок, которую здесь и вставляйте здесь. Описание старайтесь делать одинаково. Да, то есть вы должны, конечно, учитывать, что, например, в объявлении с кнопкой можно делать только три отступа, три отступа но писать просто без отступов ограничений нету. Тут можно делать отступы сколько угодно и, тут, и так далее. И вы должны запустить, например, ставите там, например, до одного показа на человека в объявлении, до одного показа, и оставляете цену, которую рекомендуют ВКонтакте, 240 рублей 240 рублей за 1000 показов, за тысячу показов. И ограничивайте лимит своего рекламного объявления, делайте 300 рублей. Ну, плюс, плюс там. 60 рублей каждый каждому установили у вас должно будет чтобы в вашем рекламном кабинете практически 1000 рублей лежал это не значит что не расходуется а просто для того чтобы вконтакт засчитал что вот у вас лимит по 300 рублей на объявление вот вам нужно 900 рублей и вы смотрите пока рекламное объявление не остановится вконтакте там потратится буквально копейки может 20 30 рублей но зато вы уже просмотрите, как, какое, какое из объявлений сработало лучше для вашего предложения, для вашего рынка. И не забывайте про ту метрику, которую я рассказывал. Четыре способа высчитывания конверсии, где вы сможете посчитать, понравилось ли ваше объявление, понравилось ли объявление вашей аудитории и правильно ли настроена аудитория. И потом, если вы понимаете, вот это объявление сработало лучше, вот вычеркиваете, выключаете. И начинайте тестировать с этим э, видом объявлений. Что вы делаете? Вы делаете не, э, одинаковые вот такие объявления и сначала меняете что-то одно. Например, здесь заголовок поменяли. Поменяли заголовок, все остальное оставили по-прежнему. -по а посмотрели, что, с, а, а, что сработало лучше, оставили лучший вариант. Оставили лучший вариант, потом взяли этот лучший вариант, начали тестировать картинки, менять картинки. И так далее. И даже вот название в кнопке. Название в кнопке, когда вы тестируете, там есть вступить, подписаться, подробнее узнать и много-много другое. Тем самым вы, проделав такой вот анализ и делав постоянно такой анализ, вы экономите неимоверное количество денег, вообще неимоверное количество денег. И по итогу вы придете к тому, что вас, ваш подписчик будет стоить, вот вы собираете базу подписчиков, 2-4 рубля за подписчика, ребята, 2-4 рубля за подписчика, это просто невероятная э, цена. Подписчик в группу, ну, либо в базу подписчиков, ну, на ваш вид магнит, либо в группу. 2-4 рубля. То есть, а теперь вы можете посчитать, для того, чтобы, например, собрать тысячу подписчиков, вам будет уходить всего лишь от 2 до 4 тысяч рублей за 1000 подписчиков, что в Gmail-маркетинге приравнивается 60 тысячам рублей. Представляете, ребят? 60 тысяч рублей. И по итогу этого 1000 подписчиков вам будет приносить более-менее 1000 долларов в месяц, если вы будете постоянно с ними работать. Какие-то предложения делать, что-то продавать, что-то проводить. Они будут приходить к вам в бизнес и много-много другое. То есть, вот ваш актив. Инвестиции в 2, 2 тысячи, тысячи и в грамотное тестирование вам будут приносить, например, 1000 долларов в месяц, ежемесячно, ежемесячно. Вот. Это мы все подробно будем разбирать и разбираем наше закрытое сообщество Business Chance Pro на продвинутых вебинарах, на мастер-классах. В это четверг, кстати, будет уже Business Chance Pro Insider, Insider для мастер-группы, где мы час-полтора-два будем говорить о автоворонках, ребят. Поэтому, ребят, если было вам полезно, так как часто рекомендуется делать анализ? Да постоянно. То есть, анализ это такая вещь, что вот вы установили какой-то лимит, устанавливается лимит либо по деньгам, как оно делается? Вот, например, смотрите, у вас сначала по 300 рублей на объявление стоит. По 300 рублей на объявление. Оно потратится у вас, там, например, рублей 60 да, на объявление и сразу же остановится. Остановится, потому что у вас лимит стоит. Тем самым вы начинаете проводить анализ по этим трем а, объявлениям. Анализируете. Окей. Тогда вы делаете следующее. Вы делаете следующее. Э Эти объявления вы отключили. Вы созда... Вот это у вас объявление осталось, то, которое сработало лучше всего. Вы настраиваете следующее объявление, тоже три, например, у которых разные заголовки, да, три вот одинаковых таких объявления, только с разными заголовками. И тут у этого объявления вы поднимаете до 400 рублей, например, да, то есть поднимаете у существующего, блин, до 400 рублей, а у этих, которых стояло 240, вы делаете тоже по 300 рублей лимит. И опять анализируйте, какой из этих трех объявлений сработал лучше, да сработало лучше, например, то, что сработало лучше, оставляйте, все остальное, например, останавливайте. И так далее, да, то есть вы это продолжаете делать, пока не найдете самый-самый оптимальный и самый дешевый вариант, да, то есть вам, возможно, хватит, когда вы дойдете до 10 рублей за подписчика, это тоже хорошая цена, да, то есть дойдете и скажете, да и ладно, пофиг, мне, мне достаточно, потому что если у вас работает воронка и вам вы инвестируете в 100 долларов, а приходит вам взамен, например, долларов 500 с продажи вашей экспертности либо в рекрутинге вашу команду. Ну и вы скажете, блин, мне устраивает, почему бы нет? 500 процентов все отлично, все здорово, я не буду заморачиваться дальше над тестированием. В любом случае вы должны понимать, что ваш интернет-бизнес должен приносить постоянно прибыль. За каждый вложенный доллар вы должны как минимум получать полтора доллара обратно, да? то есть если вы продаете какие-то знания, либо свою экспертность, либо рекрутируете в свой бизнес. Если оно так и есть, все, ваш бизнес успешен. Да? То есть даже если вы инвестируете 100 долларов в трафик, а вам возвращается всего лишь 150 долларов, это прибыль. Если же в ноль, это тоже нормально. Это анализ, и вы можете теперь сделать работу над ошибками и инвестировать дальше эти деньги. Потому что вы не в убытке, а вы обратно вернули свои деньги. А то, что выше, например, э -э -э Пятидесяти процентов, то есть это вообще замечательно. Поэтому делать этот бизнес, совершенствуйте все больше и больше и небольшой нам анонс. Сегодня у нас первое событие, первый вебинар от сообщества «Бизнес Ченс Про», который называется «Боевой ринг». Туда можно посетить любому желающему. Это не будет какой-то презентацией. Там я не буду продавать, да, то есть я просто буду показывать, что такое система бизнес про что такое закрытое сообщество бизнес про и что в нем может получить человек. Это первый выпуск. В нем я расскажу, покажу внутри, что сделалось за неделю запуска, предзапуска системы, что сделалось, какие у нас планы что мы планируем делать и что мы запускаем в ближайшее время, и как человек сможет зарабатывать внутри сообщества и вовлекать людей внутри сообщества, чем он может пользоваться, что, его, что ему ожидать и так далее. Поэтому, ребят, если вам будет интересно, буквально за через некоторое промежуток времени, через полчасика, возможно, в течение часа, я вам пришлю какую-то информацию, в которой вы можете поучаствовать, да, для того, чтобы вы были осведомлены, да, то есть для того, чтобы вы понимали, что вы не теряете зря время и вы можете э, впрыгнуть в это сообщество номер один успешных предпринимателей домашнего бизнеса, потому что э, рано или поздно в это сообщество будут стучаться все, но чем дольше, чем дальше, в это сообщество будет попасть все труднее и труднее. Поэтому, ребят, это была очередная суточная доза удивительного, что у нас тут пишет, во сколько ранг будет. В 18.00 я постараюсь уложиться в час, потому что у меня в 19.00 вопросы и ответы в группе Виктор Банделетт. Так, нет, будет в 18.00, я его перенес, я потом перешлю сообщение. Либо мне нужно будет вопросы и ответы переносить в моем сообществе, либо просто этот ринг будет в дальнейшем проводить кто-нибудь из наших экспертов в сообществе, для того, чтобы сохранить это время. Вот, ребят, поэтому это была «Суточная доза удивительно. Всем пока-пока, до завтра в 10 утра. Делайте репост этой трансляции, если вам было это полезно. И до сегодняшнего вечера. Пока-пока, с вами был Виктор Бандалет. Это тот парень, который основал бизнес про, Пока.